Итак, всем 7-ресе Макс Риск, я хочу уйти с этого клана, почему да, чем-то потому что, ну, я не знал, чего он не упускает именно вот здесь, битва клана, для обзора. Вот кто знает, пишите комментарий, контракт, что это значит? Вы не, не можете участвовать в его битве. Клан. Почему? Почему? Эй, я расстроен, а? Не, ну да, вас видно, что я кубков. Кстати, у вас всего 87 тысяч кубков, а я скоро супер. Еще один клан. 1600. Mm. ровно сейчас я в сети 12 часов то чувство что они активны. о мой бак не реально активный еще ничего в сети я не знаю напиши контракт знаешь пока что мы уйдем мы просто участники а я хочу под менее активный читков ройти клан не понимаю это что реально дреть клана мать <девать> да ладно командная битва чего один на один я занимаю какое-то место это реально ого это топ один игрок мира я его видео кстати на диссерии дискорде у мой как зачем не уходить сушки в группу так так так 13 место легион да, а, кстати а чеклан клан или владимир заместить я не знаю куча заместит я блин не ну это кланик наверно классно очень. понимаю о вот он пала еще легон я туда именно хочу спить он занимает седьмую строчку седьмую офигеть в игре а этот который мы спим он занимает 137 а тысяч а в еще легон вот он меня попросил. Алину, как назовут Алну, чтобы я зашел к ним. Только он сказал, только с тысячи кубков. А, да. Ого, какие у тебя опасные. Только могу одного уб... победить игрока. Ладно, давай, давай. А, стоп. Я же должен быть хорош, Стоп, а у тебя там, у вас там клан. участники везде заместители есть отлично и куча участников О, не уважуха не уважуха. хорошо не уважаю вас пока что а если тут вообще нет заместители я ухожу лидер если нет я ухожу возможно он там -то, что будет заместитель буднера пьена я тут участник слушайте нет спасибо тут конечно много игроков и поэтому такое место так выходим. Я там скопировал данные. Подождите. Ну, и чтобы найти клан, вот так пишите и все. Так, а вот так нужно взять. Слушайте, я забыл. Ага. Алло. -а. Да -а -а. Создать клан. Сколько у них стоит? 30 тысяч. Там можно, кстати, но дело в том, что у нас никто не стоит пока что. Ну блин, ну кем он? Так, я так не играю. Я копирую... Правильно я копирую или же нет? Так, давайте так. Хм. Клан Пол... полный Ну пожалуйста, блин, на... сечу кубка В смысле? Ну, слово вступление. Там не все там есть. Так, ладно, тут который прошел для того чтобы усилить здесь сын ничего не что вступай палающий вон но ну, потом уже на это это ним занимается кстати, здесь да мне жаль что я ухожу так быстро на этом помимо посмотрю возможно чтобы кру... круто круто посмотрим что будет пожалуйста нет так нет все окей Давай. ну не знаю ой да. так я что-то не понимаю ты не пранкуешь я зря наверно ушел спаун такой популярного наверно кто знает ну ладно да, ладно уже, я не знаю, кто знает, как это сделать. Блин, уже пять минут с вами это делаем, за минуту, спасибо. Если он знает, напиши, пожалуйста, в комментариях, я не знаю, где он, чтобы пообщаться в дискорде нет. Ну, там ты вниз в был, мне жаль тебя. Теперь, друзья, набиваем кубки. Так, пока я хочу зайти построить нашего соперника. Ну, что ж поделать-то? А почему не сияют? 5000 кубков А у меня 40 куков. А. Это арен... Нет, это не наш. Три второе место. мой все-таки. Нормально. Хорошо. Вот сюда. 1500. Только кому одного победить. 1757. мне так как 1600 с чем-то... А, спасибо. Спасибо за меня. Я думаю, это враг. Будет. Что за не хватает кукол не хватает этого не хватает это жестко будет это жестко напишите мне так что делать первое дело, мы ускоряемся второе дело соперник наш конкурент наш хороший друг строит всякие интересные штуки все год oh я теперь не знаю мне уже страшно я в не попаду ни как это только занимает тысячи 2200 местом по моему Напиши комментарий, сок, какой ты мне занимаешь? Чтобы я в курсе. Возможно ты круче меня. знаю. блин, давайте. Кто-нибудь поможет занять крутое место. Да, игра новая, поэтому мало как Это как, знаете, Бакуган. Бакуган, вот, Бакуган на поле, на поле, как денч. Помните, Дэна? Кузов. И прям такая вот новая игра Бакуган. Потом у нас в тренде. И если я займу тоже классное место, то Будный рам. А будет просто башенно круто. Вау, крутым очень. Да, чем там буду заниматься? Ну, к примеру, сюжет. стать Так, ты уже вон Кстати. Шли посмотрим. Пиши в я могу занять тупое место. Ниже я никто. Оу, май год! Я понял, я понял тебя. Он что-то понял, слышь, я видел. Не... Не... Что это, блин, было? реально сумасшедший. Я даже не заспал. Посей за защиту брони. Я в шоке. Да, реально. Это, наверно знаете, соперники. Реально такие тащирные. Слушайте. не тащирные. Стоп! С меня тактика. С меня тактика. Я шут. Да блин, он сейчас всех вырубит, слушайте. Давай по-быстрому, чуваки, давайте. Я уже беспокоен. Вот его защитник есть. А его защиты пропадают? Вот я у нее не в курсе. давайте нюацию, включим Ему... Я в шоке. А то может он надерем. Что сколько им лет сейчас? Возможно, их... Может не Честно, то я долго игру не согласен играть. Мне еще 15 минут, чтобы сыграть и уйти. Время просто. Да, всегда нет времени не согласен. Кстати, вы что не покачиваетесь? Так, ушлите, проверим обстановку. прийти и прокачивайте еще кузницы. Слушайте, а они не Ну, ну, давай посмотрим нужно успеть все за 15 минут или же нам конец чем я думал открывай на кровь да блин давай Блин. да блин откуда эти носороги эти кони блин откуда что они такие кто не такие блин? все за помощь кстати да, ты вовремя откуда там там не чем. -то. большое ну блин у тебя танки крутые танки чувак а как тут делать ноу пасика здесь ну, в принципе можно почему бы нет ли атаку... атакуем окей Умай, блять он меня уже достал. Откуда у меня такая чакра? О май гад. У нас защита упадет. Слушайте. Не, но ну я стоп. у них карты легендарные у меня кузнец только самый крутой по моему он уже здесь как он кого я вырубил нет нет вот конь пробежал так ничего конь пошел вон ну, летающий. потому что он на кстати чего за че за а. тут у него лучники а -а -а. Ну, это то блин легендарные персонажи эти что ты демоны какие-то Сколько хп йоу тысяча хп там знаете сколько этого рыцаря вам такого конечно не подписывался чем не подписывался контракт сын не на помощь идет да оказывается и новичок слушайте оказывается и новичку новичок офигеть Йо, сейчас вырубят изи изи я для них изи я такой смысле а он что не ну, откуда они потому что ты силен да мне нет демонов слушай на я переборщился с так скажем а он отступает слушай там прикрывайся блин кони офигенно кстати как они там выглядят? а этот варивушки был он даже выше хочем кузнеца слушайте я про него. А, не, нормально. Окей, бро. Ты сможешь затащить? Так. Я хочу сказать вам. Если у вас нет э этот легендарный пер персонаж, то все. вроде бы я где-то видел таблицы у кого-то там в э -э этот легендарный персонаж. Сори. Так, наш союзник, привет. но ну, что он тут? Нет, это враг. Йо, <coughs> вот наш союзник. <coughs> Чувствую, ты смотрел. Враг. Демон. Союзник. Это белый кто из них сильнее кузнец слабее да как думаю. не у него просто кучу денег понимает о плюс три знаете для чего это нужно это очень хороший знак хоть накопить блин тысячи хоть там чтобы получить блин это что такое легендарку эпического персонажа хоть и это не радует так тем самым я вам скажу что у меня не то а поехать я ступил кстати а окей. любой сервер ступишь лишь выступить я упал 20 кубков серьезно понимаете что это 1 микс это дополнение ежедневное получение осталось на часов получайте ежедневную выполняйте ежедневную всем удачи пока